Почему Европа относится негативно к России? Потому что цены на электричество, на газ взлетели. Россию врагами сделали, во враги записали. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. С вами Вича Зара и Валкон. Мы сегодня находимся в гостях у Лены в Дружеской Республике Беларусь. И сегодня мы поговорим о жизни в Швейцарии, а, из как... которой приехала Лена. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Сегодняшняя ситуация возникла на основании того, что люди уже во время коронавирусной инфекции имели разное мнение, угу. да? Да, то есть конечно. за процедуру, против да. процедуры, возникали конфликты в семье, между детьми, между родителями, вплоть до полного отказа от отношений и прерывания каких-либо контактов внутри родственных связей. То есть родственные связи рушились. Полностью. Я уже не говорю о том, что сосед против соседа и а, то есть в одной какой-то группе... Гражданская война. Да, короче. самая настоящая гражданская война в маленьких группах, в больших группах. То есть это какой-то маленький коллектив, большой коллектив. И уже тогда произошло разобщение очень сильное. Конечно, когда это а, сработало, когда они увидели, что можно столкнуться лбами, люди уже а, стали тянуть каждый на свою сторону. Или когда есть два противоположных мнения, там не может быть правды. Конечно, сколько бы вы ни спорили. И вот это такая была закалка предварительный такой этап вхождения вот в новый этап, который сейчас мы тоже наблюдаем. Это все происходит на наших глазах. Ну, публиковалась как бы, схема прохождения всех этапов следующий этап. Голод как бы предполагается. Угу, Но угу. будет, не будет. Я угу. вот считаю, что у нас, в нашей стране и в России, и в Беларуси угу. его не будет. Потому угу. что мы самообеспечены всем необходимым. И поэтому не знаю, как ну в Европе тоже урожайности высокие. Я не знаю, там как с продуктами питания. Это, наверное, mm -hmm. тоже не особо. Я думаю, не особо пострадают в эту зиму. Mm -hmm. Потому что температурные режимы не слишком сильно низкие. Это у нас в Бурятии, там, где минус 45, mm -hmm. дров нет. Там не mm -hmm. mm -hmm. У нас тут в Бурятии серьезные проблемы с ценами на дрова. То есть цены стали космические, населению нечем. Топить свои дома частные. И тут я посмотрел федеральные новости, как наши ведущие, чиновники, все переживают за ситуацию с газом в Европе, что вот бедные европейцы там замерзают при своих минус 5, минус 10. И, друзья, у меня вопрос, как наши терпилы в минус тридцать, в минус 40 будут здесь выживать без дров? Все дрова спилили, эти бараны сидят, терпят, весь лес уже всю тайгу спилили. Газ сюда, столько газа у нас в стране, даже газ не могут провести, потому что экономически невыгодно, заявил там один дятел. А в Европе то наверное, можешь перекантоваться как-то там потеплее одевшись. Я просто вспоминаю, когда там, вот, например, по осени мы в Латвии были, там, в Риге, в какой-то квартире ночевали дубу давали, как его там не топилось. Холодно, сыро. Я думаю, как они живут, а у нас всегда тепло. Вот мы живем в таком комфорте, когда у нас, у нас постоянно 25 градусов, что зимой, что летом. Это угу, угу. постоянно дом, потому что у нас отопление, автономный газ. Угу. Я свет выключили, свечку зажег, но ну, тепло осталось. Ну Там канализация своя, вода своя, все свое. Угу. И что нам, собственно говоря, <coughs> переживать за что-то. Тем более, что мы прошли такие пути, сложные, хотя Европа тоже mm -hmm. же много пострадала, mm -hmm. Америка не страдала, вот она нас, видимо, и разводит тут mm -hmm. на все тяжкие, да, опять брать в славян, ну что делать, mm -hmm. Mm -hmm. значит нам пережить надо это время и с достоинством, с честью, я много раз повторял, что главное сохранить mm -hmm. достоинство и честь и mm -hmm. не потерять его, не потерять лицо свое, да, да, да. Mm -hmm. поэтому я благодарю тебя за рассказ. И я думаю, мы с тобой еще продолжим Конечно, да. разговоры по поводам и по многим поводам, потому что все-таки надо что-то делать. Тем более, что все-таки есть у нас угу. в народе умельцы, есть что предложить людям, и как выйти из положения, и как жизнь свою обустроить, ничего угу. не надо бояться. Надо использовать все, что нам дает угу. Бог. Само немецкое население, коренное население, оно очень редеет. Только с 1979 -го года имеет право голоса в Швейцарии женщин. Установка вот выше 5G никто ни у кого не спрашивал. Тогда, может быть, предложить технологию защиты населения?